Я вас приветствую. Почему люди не понимают друг друга? На этот вопрос я попытаюсь дать ответы вместе с вами, опираясь на теорию коммуникаций и на ту уже достаточно обширную практику риторических мастерских которые я веду. Эта дисциплина научная, теория коммуникации, является ответвлением, в частности, от философии языка. Непонимание ⁇ это болезнь, такая социальная болезнь, потому что за словом непонимание, как правило, стоит непринятие другого человека а за неприятием другого человека стоит дисгармония и мир мир дисгармоничен при том что люди вот сегодня воспитаны образованы так что все являются практически все являются гуманистами то есть разделяют общую идеологию и тем не менее гармонии не наступает почему это актуальный вопрос некоторое время назад когда я ехал на лекцию посвященную также пониманию я был свидетелем следующего разговора пассажира и кондуктора Пассажир дал 50 рублей, и кондуктор, веселая, видимо, коммуникабельная женщина, давая ему сдачу, сказала, вот вам 30 рублей, я вас не обсчитала, ведь сегодня воскресенье. Не понял, сказал пассажир я поймал себя на мысли что я тоже не понял я понял два предложения а последнее не понял то что она констатировала факт что она не обсчитала еще было как-то понятно но почему зачем из какого мира прозвучало предложение ведь сегодня воскресенье я не знаю понятно ли вам логика этой женщины, этого коммуникатора, мне она, мне она непонятна до сих пор. Хотя понятно, что можно применить какие-то интерпретационные модели и попытаться понять. Так что же такое понимание? Понимание – это коммуникационный акт, когда поступающая когда поступающий извне текст декодируется и превращается в информацию что такое информация информация это мера определенности такие порции определенности которые поступают в систему вообще человек легко понимает автоматически понимает например этот пассажир и я, мы поняли, что мы не поняли. И когда я там, допустим, говорю вам сейчас... Здравствуйте. Проходите. Спасибо. И когда я вам сейчас говорю... Возможно, вы не понимаете смыслов но я почти уверен нет я определенно уверен что вы поняли что вы не поняли например но ведь это тоже понимание то есть акт понимания автоматически происходит дело в том что человеческое существо прошито потребностью понимать так устроена психика когда человек не понимает, ему страшно, ему тревожно. Поэтому есть программа. Понять, например, что ты не понимаешь. Но когда мы говорим «проблема понимания», мы, как правило, говорим об адекватном понимании. Что же такое адекватное понимание? Адекватное понимание – это не только восприятие информации, которая дает определенность человеку, потому что это мера определенности, но еще и наделение текста смыслом, который позволяет расположить в имеющейся системе координат ту информацию, которая приходит извне. Информация всегда приходит извне, даже в случае, когда человек не понимает сам себя. В этом случае он раздваивается, и все равно есть воспринимающее устройство и передающее устройство. Если человек не понимает сам себя, все равно к нему информация поступает извне, от его второго «я», от альтер-эго. Так вот, адекватное понимание – это когда не только информация заходит. Потому что, обращаю ваше внимание, информация может не зайти. Например, звукопередающее устройство испускает такие волны, которые не воспринимаются человеческим ухом. И тогда нет информации, нет ничего. Вернее, информация это есть, но она информация для какого-то другого воспринимающего устройства. А для человеческого уха как бы ничего нет, хотя волны есть. Так вот... Если информация все же заходит в виде волн, либо звуковых, либо цветовых, обращаю ваше внимание, что есть разные формы текстов, аудиальные, визуальные, назальные, запахи тоже понимаются. Вот, кстати, на примере запахов можно сказать, что же такое адекватное понимание. Адекватное понимание – это такое понимание, которая позволяет расположить поступающую внутрь информацию в системе своих координат непротиворечиво. Ну, например, поступает какой-то запах, и система идентификации запахов, которая находится в сознании, начинает гадать, что это. И вдруг происходит опознавание. Это запах сероводорода яиц. Но может и не произойти опознание запаха, потому что нету в матрице нет этого запаха, который, с которым сличается поступающий запах. Точно так же, как язык устроен, нужно, чтобы был лексический запас, знание грамматики, и тогда происходит слечение и осознание того, что говорится. Итак, возьмем ситуацию, когда люди разговаривают на одном национальном языке, когда они не употребляют специальных терминов, то есть говорят на одном социалекте, потому что есть еще социалекты, язык национальный один, но там узкопрофессиональный язык или жаргон. Говорят на одном социалекте и все же не понимают друг друга. То есть не происходит адекватного подсоединения к собеседнику. Потому что адекватное подсоединение производит такое чудо, такая магия. Два разных мира становятся общим. И вот в русском языке есть этот синоним коммуникации – общение. То есть возникает общий мир. Как говорит Аристотель, когда мы спим, мы каждый находимся в своем мире мы все разъединены в своих мирах я не беру сейчас феномен управляемых и коллективных сновидений а когда мы просыпаемся говорит аристотель у нас во всяком случае есть серьезные шансы оказаться в общем мире благодаря чему скажите пожалуйста язык. благодаря языку но что такое язык язык это логическая система Благодаря логике определенной. Какая логика? Ну, а во многом это формальная логика. Вот языки опираются на формальную логику. Не только на формальную, но опираясь на формальную логику, мы можем понять друг друга более или менее адекватно. Ну вот еще один пример, когда.. Люди не понимают друг друга, это очень частый пример, это пример очень частых отношений, это отношения детей и взрослых. Я пришел в бассейн, плаваю в бассейне, и туда пришла с маленьким мальчиком, то ли мама, то ли бабушка, сейчас не очень поймешь и вот она спустилась в ванну бассейна, а маленький мальчик, дошкольник, остался на бортике. И она говорит ему следующее. «Миша, не бойся воды, прыгай!» Он ей отвечает. «Я воды не боюсь, я утонуть боюсь». Подплывает тренер, которого они наняли, и говорит. Не бойся, Миша, утонуть. У тебя получится. Прыгай. Доверчивый Миша прыгает в бассейн, идет ко дну. Ну, тренер его подхватывает, все рассчитано. И вынурнув, через секунду из воды, говорит ему, вот видишь, у тебя получается. На что Миша, спокойно так отфыркиваясь, говорит ему у меня не получается. Что они делают вообще взрослые они угут. Давайте называть вещи своими именами. они угут, причем они даже сами не знают это. а что значит угать, Это значит использовать, ложные высказывания, вернее, ложные пресуппозиции, ложные мировоззренческие установки, на которые они опираются, порождают такой текст. «Не бойся воды». И вот мальчик, у которого еще нет этих стереотипных высказываний, смотрит на мир пока еще не незамутненными глазами формальной логики. А формальная логика что говорит? Мой коммуникатор предполагает, что я боюсь воды. «М -м, думает Миша, какой странный человек, моя мама <социт> или бабушка. На каком вообще основании она предполагает, что я боюсь воды? Но мама-то или бабушка опираются на эту мировоззренческую установку, которая гласит, что они должны мотивировать с помощью вот с помощью чего? Получается, с помощью приукрашивания действительности, что ли? А, нет, наоборот. При э, каком-то затемнении действительности. То есть, Миша не боится воды, а ему говорят, Миша, ты, наверное, воды боишься? Но он не боится воды. И когда он прыгает и видит, что у него не получается, а тренер говорит ему, что у него получается, у него тоже возникает противоречия но миша не впадает в когнитивный диссонанс как мы с пассажиром при коммуникации с кондуктором когнитивный диссонанс — это когда мы не понимаем и у нас ступор такой наступает у миши пока не наступает ступор он просто констатирует как оно есть на самом деле что воды он не боится он боится утонуть и он и у него не получается почему люди не понимают друг друга первый случай Потому что вы или ваши собеседники нелогичны. Но вообще-то все логичны. Когда мы говорим нелогичны, мы говорим о том, что эти логики не совпадают. Потому что то, как действовал мама и тренер, там была какая-то своя логика благих намерений. Да? Нужно как-то стимулировать Мишу. Они просто не предположили, что Миша обманом не стимулируется. Он стимулируется правдой. И когда тренер ему сказал «прыгай, у тебя получите», я думаю, он воспринял это за чистую монету. Но в этот же момент он столкнулся с этой драмой, если не трагедией. Драмой, которая написана была в катехизисе пифагорейцев. В катехизисе пифагорейцев есть такой пункт. Нами установлена одна лишь достоверная истина. Люди лгут. Люди лгут, то есть обманывают. Почему? Не со зла. Зло является не со зла. Потому что ложь все-таки это форма зла логического. Да? Из благих намерений. Там есть какая-то логика. Логика воспитания, видимо, логика мотивирование, но есть вот логика, не захватывающая психологию, формальная логика. И я построю презентацию так, что даю лайфхаки. Вот первый. Раздался смех, не знаю от чего, от тяжести или от легкости этого совета. Если от легкости, это самонадеянно. Быть логичным не так уж просто. Хотя и не так уж сложно. Как быть логичным? Считывайте буквально информацию, и потом только обрабатывайте ее как более сложную. Например, опять же, совет детям младшего возраста. Если вы заходите в класс и забыли при этом портфель и учительница спрашивает вас где где твой портфель а вы говорите я забыл его дома и после этого следует стереотипная фраза а голову ты дома не забыл то ответ логически очень простой дайте этот ответ нет или когда начальник это как взрослым говорит вам ты что хочешь чтобы мы тебя уволили ответ очень простой какой нет ты что издеваешься надо мной ответ тоже очень простой нет ты что не понимаешь что я тебе говорю и здесь ответ очень простой если вы находитесь в правде какой ответ нет иван иванович объясните пожалуйста потому что я обрабатываю информацию буквально ты хочешь чтобы мы тебя уволили о чем этот вопрос этот вопрос о моем желании желаю ли я чтобы быть увольным нет ты издеваешься? О чем этот вопрос? Этот вопрос о моем поведении, о модусе моего поведения. Нахожусь ли я в режиме издевательства по отношению к своему визави, контрагенту, говоря простыми русскими словами, или собеседнику, или нет? Нет. Конечно, это может вызвать еще больший конфликт, нежели бы вы впали в такую же нелогичность. Но за все нужно платить. Однако бонусом является, бонусом того, что вы находитесь в формально-логических отношениях с текстом, является следующее. Вы минимизируете шансы запутаться. Врать не нужно по одной простой причине. Очень легко запутаться. Но запутавшись, запутается жизнь. А запутанная жизнь ⁇ это как продираться сквозь шиповник, терновник. Можно очень сильно пораниться. А поранившись испугаться и вообще застыть. И не двигаться больше, а зализывать раны. Конечно, можно обвинять лес что он вырастил этот шиповник, ну зачем ты туда полез? Ходи по тропинкам, по тропинкам логики. А они иногда исчезают, ну не ходи туда. Ну или как-то действуй секатором, договаривайся. Следующая причина. Вас не понимают, потому что вы жадные. Вы хотите в определенную единицу времени, в этот пакет информационный, втолкнуть много букв, много слов. По разным причинам люди это делают. Да? Но одна самая распространенная причина. Изнутри есть какое-то очень серьезное давление. Человек куда-то торопится. Он хочет сказать больше, чем нужно. Почему? Я думаю, отчасти потому, что он не уверен вообще, что его поймут. И есть ложная пресуппозиция, то есть установка, в том, что чем больше слов, тем понятнее. Все прямо наоборот. Давайте, следующий. Как это преодолеть? Чтобы вас хорошо поняла ваша аудитория, в вашей фразе должно быть не более 13 слов. В этой фразе больше 13 слов. Слов. И это м -м, плохая фраза. Э -э, Андрей плохо сделал. Но есть вариант это улучшить. Отредактировать. Дайте, пожалуйста, следую. Чтобы вас хорошо поняли, в вашей фразе должно быть не более 13 слов. Здесь 13 слов. Потеряно ли что-то? Нет. Смысл остался. Но и дальше можно редактировать. Скажите, что убрать, чтобы без потери смысла? Хорошо. Чтобы вас поняли. Может быть, что-то еще? Башей. Ну, вот один из вариантов. В вашей фразе должно быть не более 13 слов. Смысл остался. Что на ваших изумленных глазах я продемонстрирую магию редактуры. Редактуры, опирающиеся на один только принцип. сокращения. Сокращайте. Попробуйте, вам понравится. Я помню, как-то я написал в соцсети своему студенту, просьбу, чтобы он завтра подошел к аудитории. Она выглядела так. А я написал, Артем, пожалуйста, завтра подойдите к аудитории там 406А и скажите публике, которая там собралась, чтобы они подождали 15 минут. Был уже за полночь, а Артема, видимо, пробила на правду. А он написал мне коротко, не надо так, Андрей меня это заинтересовало я как раз готовил эту презентацию я подумал ведь он выразился коротко и ясно а достаточно ли коротко выразился я посмотрев на свой текст я ужаснулся но я решил делегировать ему эту работу я написал ему напишите мне как нужно Завтра ты подойдешь к аудитории и скажешь, преподаватель будет на 15 минут позже. Здорово. Правда, что-то сопротивляется, может быть, это невежливо. Но какую задачу ты решаешь? Вежливости или доведение сообщения до, до, до адресата? А вот как бы и вежливо, и довести до адресата. Но сам адресат считает, что это плохо. Вежливость требует слов. Поэтому хорошо бы иметь в запасе модельный вариант. Без наворотов, без вежливости и так далее. А дальше вы уже корректируете. В зависимости от дополнительных задач перед вами, которые стоят. Там Вежливость. Ну, прибавьте слово «пожалуйста». В принципе, можно позже -та написать. да Опять же, это вызывает смех. Может быть, этот телеграфный стиль, который сейчас, в общем-то, в ходу, кажется излишним. Да нет, это красиво. Как красиво ответили спартанцы Александру Македонскому. Знаете эту историю, когда Александр Македонский подошел к спарте. Интересный. Интересный. Да, я сейчас расскажу для тех, кто не знает. Подошел к Спарте, это в лаконии, отсюда слово лаконичность, и написал, что э, если вы не откроете сами ворота своего города, то вам будет и там долгое перечисление того, что им будет. А, нет, извините. Если я сам ворвусь, а не вы мне откроете ворота в город, то вам будет вот тот то тот. Пришел короткий ответ. По-английски из двух букв. Да? И если э, красиво, в данном случае моей задачей было как бы показать эстетику этих коротких сообщений. Но это еще и поня на понятность работает, потому что, понимаете, нам нужно обрабатывать количество информации, ведь поступающей, до да? Лишние фразы – это лишняя информация. А человек существо конечное, ограниченное. Пожалуйста. Почему вас не понимают еще? Потому что вы слишком кратки. Что это значит? Это значит, вы изымаете некоторые слова, которые изымать не нужно. Это слова, несущие части смысла, при изъятии которых деформируется общий смысл. Как это преодолеть? Не злоупотребляйте эллипсисами и интимемами. Вот такие два простых э, слова. Пните руку, кто знает, что такое эллипсис. Как извините, какое слово? Эллипсис. Эллипсис. Хорошо. Тогда редкий случай, когда можно так дешево и легко, взяв из интернета, дать новое и очень нужное знание. Э, эллипсис стилистическая фигура состоящая в намеренном пропуске какого-либо члена предложения который подразумевается из контекста татьяна влез медведь за ней это понятно да но люди иногда говорят так татьяна в лес что татьяна в лес я, я не я не что ты не или Классический для меня случай, когда мой знакомый, который очень экономит на словах, подходит ко мне в магазине, оказывает бутылочку йогурта и говорит мне «содержится». Я говорю «Андрей, что? Что ты хочешь сказать? Содержится». Я начинаю читать. Знаю, что он принципиальный противник ГМО. И вижу, что там содержится ГМО. И таким образом восстанавливаю контекст и понимаю его. Конечно, если вы хотите, чтобы работали другие над пониманием, можете этим заниматься. Но не все такие добрые. Но не всегда есть время. И не все такие настойчивые. Поэтому не экономьте. Также есть еще одна фигура. Это интимема. Это сокращенное ему заключение, в котором в явной форме не выражена посылка. Работа не волк, в лес не убежит. Люди должны опираться на следующую информацию. Что все, что убегает в лес, это волк. Да? А работа это не волк. И тогда это более или менее понятно. Но иностранцам непонятно у которых уже, допустим, какие-то другие пресуппозиции могут быть. Но непонятно и соотечественникам может быть, если вы не выявляете вот тех оснований, на которые опираетесь э -э при речи. Ну, здесь все просто, вас не понимают, потому что вы слишком быстро говорите. Очень слишком быстро говорите, и ничего возникания не понимают. Как правило, теряется и посыл, и все остальное. Беня говорил мало, но он говорил смачно, пишет Бабель. Да? Беня – это бандит. Бандит не может себе позволить невлиятельной речи. Так вот, если вы говорите медленно... И дело, конечно, не в медленности, а в паузах, которые вы делаете. Это повышает значимость встречи, а значит заставляет собеседника подтягивать дополнительную энергию, концентрироваться. Потому что если это значимо, тогда это начинает обрабатываться лучше. Поэтому говорите медленнее Средний, среднего по больнице темпа. И такой простой, дешевый прием позволит вам чисто механически усилить значимость вами сказанного поэтому делайте паузы произнесенные без паузы 5-6 секунд фраза не воспринимается то есть не больше пяти6 секунд потом пауза вас не понимают потому что гениальные гениальны Или если без кавычек вычурный. Есть такой склад людей, комплекс гений у них. Они интересничают. Причем на автомате уже интересничают. Это вообще-то очень частый случай. Я так понимаю, отчасти это заставляет делать капиталистической системы, человек как бы все время ходит, продавая себя продавая по-современному, то есть с помощью каких-то оберток, каких-то заманух. Этими заманухами является неясность речи. Вы знаете, может быть, это работает. Но если вы хотите ясности, перестаньте быть Эйнштейном. Поймите одну простую вещь. Ты не Эйнштейн. Или даже если ты Эйнштейн ну, или гений какой-нибудь, Ван Гог, то это не время сейчас проявлять свою ненормальность. Поэтому рекомендация такая. Задайте себе вопрос, а понял бы меня ребенок или бабушка у подъезда? Вот то, что я говорю. Если пони поймет, тогда вы говорите правильно. Девочка, как тебя зовут? Как? Вероника? Вероника, ты понимаешь, что я говорю? вероника меня зовут андрей ты понимаешь это вероника я хочу чтобы эти люди поняли друг друга ты понимаешь это вот вероника отчасти меня понимает а, вероника парляю france Но это так просто. В общем-то, можно предположить, когда Вероника поймет, а когда не поймет. Вероника, скажи, ты знаешь, что такое единство трансцендентальной перцепции? А я мог бы предположить это. Но, например, не сделал этого труда. Предположите. Подумайте о людях. Подумайте о них, как о Веронике. Которая логична она способна понять она освоила русский язык в сам, в сам в самой основе этого языка грамматики логики у нее есть какой-то синтаксический э, вернее у нее есть какой-то лексический запас да но подумайте сколько этого запаса и как-то проконтролируйте себя ну и наконец вас не понимают, потому что мы нечего понимать. Вы говорите такие банальности. А люди устали от хождения по кругу, от этого дня сурка, от этой шухи слов, что они не инвестируют в понимание. Поэтому. Вы неинтересны. Поэтому сделайте усилия посмотрите тоже на то что вы хотите сейчас сказать а есть там вообще идея какая-то или так называемая фатическая коммуникация интерпассивность то есть просто поддержание коммуникации есть такие эхотехники вот мне один мой знакомый рассказал про другого своего знакомого он тотально пользуется эхотехниками выглядит это примерно так встречаются с ним он так интерпассивность проявляет, как бы приглашает э, к речи, но ничего не говорит. И тогда ему собеседник говорит, ну вот я был на конференции. О, ты был на конференции. Угу, угу. Ну, вообще-то мне не очень понравилось. Тебе не понравилось. Тебе не понравилось. Ну, там какие-то были скучные доклады. Доклады. Скучные доклады. Знаете, вообще-то работает какое-то время. Но это то что называется фатика то что называется интерпассивность и имеет достаточно узкое применение поэтому хочется сказать не надо так не надо так если вы встречаетесь с собеседником поговорить а не поболтать ну и наконец универсальная отмычка что же делать читайте умные книги общайтесь с умными людьми такими как я спасибо